И вот эта вот косточка, она как раз вылезает, когда вы берете на себя, когда вы берете на себя больше, чем вы можете унести, я бы, наверное, так сказала. И когда вы берете больше на себя, чем вы можете унести, то есть, смотрите, вы, например, вот самое элементарное будем страдать, вы не хотите делать эти котлеты, да, да, да, какие-то, но вам нужно, иначе семья останется голодная. Вы не хотите прибираться по дому, но вам нужно, иначе скажут, что я плохая хозяйка. Вы не хотите идти на эту работу, вы хотите заниматься каким-нибудь творчеством, но за это творчество вам не платят, и вы скажете, вам скажут, что вы там на шею сели на хлебница или на хлебник и все в таком роде то есть вы делаете то что не ваше вы пытаетесь искусственно искусственно расширить свою платформу на которой вы стоите но так как она мнимая так как ее не существует вы вызываете несуществующий орган несуществующий палец вот эту вот косточку Татьяна, смотрите, это не с органом связано, косточка не с органом связана, а с вашей головой, с вашей несостоятельностью. Если конкретно только правая у вас, то у вас, скорее всего, были не такие отношения, которые есть в вашем мире, с мужской половиной. Вас не, вас не ценил папа. Вашего, если у вас есть брат, то вашего брата ставили в пример. Если у вас есть муж, то муж вам не давал тех моментов, которые, которые вы бы хотели от него получить как женщины. И все вот с, с этой стороны. Все правильно, да. И вот. О чем говорит эта косточка? Мы можем ее убрать механически. да, Сейчас очень много всяких приспособлений, так назовем их, да, которые, эту косточку, там, ночные какие-то фиксаторы, пальцы, там еще что-то. Но то, что вы уберете эту косточку, зафиксируете, ваша вот эта вот несостоятельность, она опять же перейдет на сердце. То есть сердечный клапан будет работать плохо. Почему перейдет именно на сердце? Потому что сердце, мы с вами говорили, это родовая программа. Сердце – это деньги, да? Вот, и родовая программа. То есть если у женщины сильное сердце, то ну, достаточно крепкое, здоровое, так скажем, то она эту программу очень, очень легко перекинет на своего спутника, на свою вторую половину, на своего мужчину, на своего сына. На своего отца. Но на отца, нет, я бы сказала, что это, это крайне редкие случаи. Это когда живут с родителями и достаточно глубокая связь между дочерью и отцом. Но это бывает очень редко. Чаще всего это перекидывание на своих детей, потому что на мужей перекинуть сложнее, потому что он все таки уже устоявшаяся личность. А на сына, которым мамы с сыновьями, сами знаете, да, что они манипулируют максимально э, хорошо, потому что даже на, на девочек мама не так может повлиять. Девочка, она идет про другое. Девочка, это всегда Вселенная, это всегда продолжительница рода. И там есть вот там мужчина и женщина очень сильно отличается внутренней системой, внутренним стержнем.